гидроусилителя высокого давления вот. потекла потекла вот этот шланг точнее вот тут а этот зверь стоит тысяч, непомерные деньги для простого обывателя за 1000 рублей была от вольве обжата вставлена вставка Разница в чем? Разница в том, что вот это место, которое к самому гидроусилителю, бывает двух видов, а то возможно трех или четырех, не знаю еще, потом дальше скажу. Вот это вставляется, вот этот конец, рулевую рейку, тут прокладочка, кольцо, тут прокладочка, кольцо, извините, что так показываю телефон. На проводе на зарядке. Обворачиваем вот такой штукой, чтобы коллектор не спалить резину. Ее вполне достаточно, уже проверено 15 тысяч километров. Обычная труба вентиляционная. гопра. посадочное место двигатель касп чтобы засунуть эту трубку засовываем ее сверху сверху и туда не наоборот наоборот не получится сверху засовываем и вытаскиваем ее тоже наверх неприятно но только так Можете обойтись другим инструментом. У меня есть этот, мне удобнее этим. И также эта трубка прикручивается с той стороны болтиком на 10. Вот он. Откручиваете здесь. Сворачиваете там. Отсюда рукой. Оттуда рукой. Выводите ее вокруг рулевой рейки. Выкидываете наверх. Разница показать. Да, разницу вот этих вот. Вова, я тоже скажу, я говорю, мы с тобой это разберем. Касса, да? Угу. Вот он, касса. Так же, как и касп. Точно такой же разъемчик. Видите. Потом позже обозначу, как будет выглядеть на буге. Двигатель бук. Вот такой шланг гидроусилителя